Кровавое убийство мужчины совершено на юге Москвы. На юге Москвы 44-летняя кушерка пырнула ножом своего 46-летнего супруга, после чего он умер. Драма развернулась на улице Чертановской. В полицию обратилась сама женщина, заявив, что муж лежит на кровати без признаков жизни. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно установили причину этого. Мужчину ударили ножом в грудь. Труп направили в местный морг. По предварительным данным, пострадавший скончался от острой потери крови. Акушерку, подозреваемую в жестоком убийстве, задержали.